Мы говорим с вами, да, что социальные предприниматели, субъекты малого и среднего предпринимательства, я вот хочу чуть-чуть, да, вот. А, ну, у Олеси, ты честно говоря, у тебя же гибридная форма все-таки, есть, да. ну, и то, и то есть, то есть, а, ты а, базируешься а, и на благотворительном да, фонде, да. да, но благотворительный фонд, по сути, вот, и, честно говоря, практика показывает для многих, Социальные предприниматели, некоммерческие организации являются а, таким полигоном технологий, знаете, R&D вот, лабораторией. Где прорабатываются разные социальные технологии, а потом мы через коммерческие структуры по сути начинаем это там mm -hmm. как-то масштабировать, тиражировать, потому что даже там всю продукцию продавать ну, целесообразнее, да, вот лица а, или, да, IP, или сейчас самозанятых. Франшиза да, у, да, у, у нас это коммерческая <свят> история, абсолютно, то есть она не передается бесплатно. Если первые филиалы мы открывали даже а, за свой счет а, для того, чтобы отработать методику, то сейчас франшиза. Это коммерческая история. А, но а почему мы используем и фонд, и коммерческую организацию, и коммерческий? Мы опять возвращаемся к закону о социальных предпринимателях. Не надо закону. закон не надо. Поэтому здесь мы просто, каждый социальный предприниматель всегда использует несколько юрлиц. Потому что тебе нужно и здесь использовать, и здесь, и здесь, для того, чтобы эффективно работать, для того, чтобы использовать все возможности. Потому что менять мир сложно Олесь, можно сейчас еще, смотри Как бы так тезисно, грубо говоря Вот три ключевые фактора успеха для тиражирования Или два, не знаю Ну не один все-таки, да? То есть несколько, какие ключевые факторы? Люди да? понятно. Команда И на вопрос, местах вот, жесткий а, а отбор, как? это должен быть отбор. Это а, мы взяли для себя а, за основу а, люди, которые приходят к нам в команду угу. а, в регионах. Да, мы сначала их пробуем, тестируем в течение да. там некоторого времени. А, есть определенные инструкции, как они работают, как они должны работать. И на самом угу. деле, когда уже понятная система, ты сразу в течение двух-трех недель ты понимаешь, да или нет. Угу. Здесь это очень-очень важно проработать команду и понять, как ее подбирать, кто подходит, кто не подходит для этой цели. И второй момент протестировать протестировать масштабирование, либо за счет вот открытия филиалов, то есть отработать все сложные моменты, понять, где будут какие проблемы на чем вы споткнетесь. И должны быть совершенно разные регионы. То есть отрабатывать нужно на разных регионах, которые не похожи между собой. То есть если взять тот же самый там, Татарстан, или Владивосток, или Новосибирск, они очень разные. Там будет все совершенно по-разному, нельзя отработать на одном регионе. То есть всегда нужно сначала оттестировать для того, чтобы уже масштабировать дальше. Угу. Должен быть пробный период там, в течение года-двух, у кого как получится. А, <coughs> еще, Олесь, такой mm -hmm. вопрос. А что было сложнее, открыть э, там, второй офис в Москве не mm -hmm. знаю, или первый во Владивостоке? А, сложнее, сложнее, конечно, регионы. Yeah. Да, регионы сложнее. А почему? Потому что ты не находишься физически там. Ты не можешь постоянно контролировать, ты не можешь а, вживую даже пообщаться, может быть, с руководителями. И а, вот отсутствие тебя, наверное, на месте, да, оно очень, конечно, влияет. Спасибо. Коллеги, мы давайте сейчас просто определимся еще, как мы построим. То есть мы всех послушаем и потом в дискуссию уйдем, да? Ну или можно по темам. Или вот сейчас какие-то есть вопросы. Да, можно конечно. позадавать. Или, или потом мы их позадаем. Ну не знаю. Сейчас, я пока я да, сейчас потом, вижу. Потом забудем уже. Не бы хотя бы в конце темы. Да. Хорошо. Ну да, да, да. давайте там 2-3 вопроса, да? Ай, да. а, да. единственное, что. Угу. Так, хорошо, говори. А мы потом да. скажем микрофон. Меня зовут Артем Гарков, я приехал из Уанова. Угу. Протезировали людей и тоже являются как -то, социальным предпринимателем. Ну, как они, да, вы масштабируете свой бизнес за счет э, организации франшизы. И, э, наверное, этот раздел он все же не совсем как правильно я сказал, не совсем э, социальный, он больше коммерческий. А для тех людей, которым вы продаете франшизу, вот, для них это социальный бизнес или все же они делают из этого коммерческий проект? А, у нас а, именно социальный бизнес а, а, и он а, больше даже больше социальный чем бизнес. То есть большая часть услуг для мам, например, коворкинги, мы за то, чтобы коворкинги всегда оставались бесплатными. Зарабатывать можно на образовательных программах, на оказании услуг. Но именно пространство, куда мама должна прийти с ребенком спокойно поработать, они должны быть бесплатными. И здесь наши затраты покрываются за счет оказания коммерческих услуг как раз таки. Изначально мы 8 лет уже практически занимались именно этим. Просто сейчас мы доросли до того уровня, когда сами мы можем не реализовывать проект уже самостоятельно, а можем только тиражировать. Но я э, задал конкретный а, да, вопрос да, да, относительно э, взаимоотношений. Франчайзи и вас. Угу. Вы а, с них получаете паушальный взнос да, или роялти? А мы -то. получаем только паушальный взнос, а, роялти мы не получаем. Угу. А, как раз для того, чтобы были бесплатные места в каворкингах. <как> Спасибо. Спасибо. <как> Коллеги, еще есть какие-то? Тут провокационные вы вопросы задавайте, нам же как надо же. вот контроль, да, в двух словах. Микрофон, говори. Грит, пожалуйста. О том. Здравствуйте, е Евгений, меня зовут. Ага. Нормально, да, слышно, работает? Э, да, ну вот такая распределенная система далеко все, да, разные mm -hmm. часовые зоны и вопрос контроля как-то в двух словах, ну вот не знаю, mm -hmm. что это камера, или, или вы регулярно mm -hmm. ездите, или и насколько проблемы возникают, ну там, грубо говоря, с воровством, там, с контролем качества и так далее mm -hmm. и тому подобное, да. А, у нас а, есть строгая система отчетности ежедневной, еженедельной, а, ежемесячной, ежеквартальной. Естественно, а, все полностью прописано. И на каждое действие есть свои инструкции. То есть это выработано уже годами. А, и а, каждое действие, оно регламентировано. А, что касается воровства, а, когда мы открывали филиалы, у нас... А, были, скажем так, возможности, да, сейчас человек открывает самостоятельно проект либо для себя, для своего региона, как бы воровать у самого себя вряд ли это возможно. Мы не берем роялти, да, то есть у нас есть определенная оплата, это можно назвать поушальным взносом, но это скорее даже не поушальный взнос, это плата за обучение, за передачу методики. И ну, мы Едино, мы, единоразовая, да? Единоразовая, да. Единоразовая на то, чтобы мы провели обучение, на то, чтобы мы внедрили проект, проработали какие-то сложные моменты. То есть здесь мы являемся экспертами, и оплата происходит за экспертность, за настройку программы. А, поэтому а, и отбор происходит все-таки на этапе а, того, когда люди подают заявку, и мы отбираем людей, передаем мы им проект или не передаем. Кроме того, каждый год происходит сертификация. Но мы только начали тиражирование на самом деле. А все тоже это только будет выстраиваться. Мы предполагаем, что каждый год будет проходить дополнительное обучение, сдача отчетности, какая-то презентация и дополнительное обучение. Может быть, будут какие-то изменения в проекте. Спасибо. Да, Елена. Кусива, Ульяна. Да, я Елена <свистит> а, Ульяна. Мы с вами общались по телефону, если вы помните. Ну, неважно. А, Катя, микрофон хочу. Вопросы ка да? качества мой команды. <свистит> а, на мой взгляд, сейчас, сейчас, говорят, сейчас, Лена, подойди. Да. <свистит> <свистит> <свистит> <свистит> чтобы коллеги <свистит> слышали Спасибо. Спасибо. Так? Да. Слышно? Вопросы качества команды, Алися. На мой взгляд, такой проект можно сделать в регионе не без франшизы. Вот ну такой человек, как я, например, я сделаю такой проект в своем регионе. Да? Угу. То есть получается, что те люди, которые берут франшизу, они не знают, что делать, и они ведомые. Как это монтируется с их деловыми э, качествами, с теми, которые вам необходимы? То есть вы изначально, получается, набираете ведомых людей, которые говорят, ой, я не знаю, что делать, Олеся, научите меня, пожалуйста, так? Мы не набираем ведомых людей, мы набираем лидеров. Дело в том, что можно говорить про любую франшизу, это можно сделать самостоятельно. А можно сделать Ну, я то франшизу делать, почему нет. Но это ваше отношение, кто хочет, может делать самостоятельно. И похожие проекты есть, они могут реализовываться. У нас есть бренд, у нас есть большая база МАМ, и у нас есть поддержка, есть ресурсы, которые мы также передаем. То есть здесь человек приходит не с нуля и не начинает работать с нуля. а С нуля это может занять несколько лет да, проработка проекта, запуск, набор базы и тому подобное. Здесь вы приходите уже за месяц, за два, вы получаете полностью все, уже работающий, действующий проект а, с очень большой поддержкой, экспертной поддержкой. Спасибо. А вы оказываете содействие вот а, в том, что касается, допустим, административной поддержки? Обращаетесь к властям на местах, пишите какие-то письма? Да, да? конечно, конечно. А, расскажу на примере Новосибирска. Да. А Новосибирск выделили 16 помещений благодаря письму, собственно, да, в разных районах города Супер. от мэрии. То есть здесь можно было ходить несколько лет, пытаться да. добиваться, а можно получить это. Да. Ну, вот, спасибо, да. Я получила коллеги. ответ. Знаете, что я хочу сказать? Мы а, по России действительно видим же очень много а, локальных но очень, очень ярких, интересных, но локальных проектов. И у них достаточно большим социальным эффектом. Да? И мы понимаем, что ну, хотелось бы, чтобы они были масштабируемы, чтобы они были представлены там по всей стране, чтобы лидеры из регионов, например, да, имели возможность присоединиться к этим там а, брендам, в том числе, да, которые формируются. Мне кажется, но ну, это вот еще к нашему разговору к в Великом Новгороде, на съезде нас, лидеров «Опоры России» поговорить по поводу того, да, может быть, об организации некой площадки вместе с агентством стратегических инициатив, yeah. да, вместе у нас есть, сейчас я ей передам слово, да, там с инвестиционным сообществом, с точки зрения того, что если мы такой знаете, лифт да, для масштабирования сделать, то есть те проекты в регионах, которые доказали свою эффективность, да, которые хочет, хотят, хотят двигаться, да, чтобы они могли внутри опоры как раз получить максимальный спектр возможностей для быстрого разворачивания там, по всей территории э, Российской Федерации. Вот. Ну, как вариант. Потому что все-таки ну, одному, да, вот. Сложно. И потом, зачем наступать уже на грабли, когда можно уже до их обойти? Но проект «Мама» работает, несомненно, сильный бренд. И мой вопрос, он был действительно провокационный. Чтобы побольше информации узнать. Хорошо. Спасибо большое. И давайте последний вопрос, и пойдем дальше. Андрей Никонов, социальный предприниматель Алапаевск. Мы три социальные франшизы сейчас внедряем. Это деревня Клушина, школа Светоч и дом деда. Ну, в прошлый uh -huh. раз мы с вами общались по видео, я рассказывал уже. Значит, но мы не берем повышальный взнос. У нас по, в качестве повышального взноса служит, э, мы за средства, так сказать, вот нашего партнера проводим контроль качества. Uh -huh. Дело в том, что в социальных франшизах, ну, дом деда это дом престарелых. Uh -huh. Там школа Светоч это... Школьный проект, деревня Клушина это социальный проект. Так вот, там очень важно. Вот, ну, было сказано, что типа, ну, все могут сделать социальную франшизу, да. Но главное, да, вот для чего, так сказать, вот этот бренд э, производится? Для того, чтобы это <кх> гарантировало качество этой услуги. Поэтому мы, собственно говоря, вот в качестве вот этого, так сказать, взноса плату мы заставляем как бы вот нашего партнера за свои средства организовывать контроль качества. Мне кажется, что вот в этом плане это наиболее такая социально, ну, социально правильная позиция. Да? То есть мы поддерживаем наш бренд и это является вкладом в франчайзи, как их правильно назвать. Да? А вопрос, мы, здесь был форум инноваций, я встречался с Академией франчайзинга, там uh -huh. как ее... Неважно, там много. Неважно, да. Есть. И возник вопрос о регистрации, официальной регистрации. И вот я выяснил, что это достаточно серьезное средство для того, чтобы а, вот эту соци... франшизу зарегистрировать. Упаковать вот. или зарегистрировать. Именно, ну, регистрация. Я, я, я уже уступал не я помню, марка, как да? торговая марка, да, 50 видимо. 50 тысяч рублей. Ну, мне назвали там чуть ли не 600 это, тысяч. Это, смотрите, это упаковка франшизы. Упаковка франшизы, она дорогая. Uh -huh. Да, а сама торговая марка, она там, ну, по, стоимость по-разному, но uh -huh. где-то вот вчера буквально вот в Кисловодске с коллегами разговаривал, они регистрировали торговую марку 50 тысяч рублей 9 месяцев. Uh -huh. а, вот вот ну, так, вот да? от 30 и, ну, и выше, да. Да. в зависимости а, вот, а... Ну, То есть, я надеюсь, вы мне тогда скажете, где <свят> отправите к тем, кому можно обратиться, чтобы вот... Хочу... Хорошо. Хорошо. Благодарю. И второй вопрос. Вы, вот вы своих как бы партнеров, клиентов приглашаете участвовать там, стать членами опоры России, да, или нет? И если предлагаете, то не прорабатывали бы вопрос, допустим, освобождения от членских взносов на какой-то период для вот эти ну социальный мы же про социальный говорим коллеги вот знаете, все тоже провокация хороший вопрос да смотрите как сейчас как-то сказать что я как-то буду говорить смотрите ну вот не знаю маленький пример вам приведу есть такой крауд я вот Опять Киеве так уже. Крауд-инвестинговый проект, Киева называется, он а, был создан двумя американцами, там парень и девушка. В 2005 году они как раз вдохновленные Мухаммедом Юнусом создали такую платформу, интернет-платформу, которая дает займы начинающим предпринимателям из развивающихся стран, у которых доступ к деньгам сильно-сильно ограничен. Вот. И там займы где-то, там не знаю, там тысячи долларов что-то такое. То есть и ребята из развитых стран дают займы, соответственно, ребятам из развивающихся стран. Все прекрасно. Как эта история работает? Я хочу дать займ. Я от 25 долларов можно дать займ. Мы специально пробовали. То есть мы даем 25 долларов, но плюс еще к этому я плачу 15 комиссию за то, чтобы дать возможность дать беспроцентный займ. То есть смотрите в чем суть. Если я заинтересован в том, чтобы существовала некая инфраструктура, то я ее и подпитываю, в том числе и деньгами подпитываю. И поэтому я плачу членские взносы в опору России. Потому что я заинтересован в том, чтобы там опора России существовала как институт, да который нам позволяет взаимодействовать с государством, с крупным бизнесом да, и выстраивать определенную там, экосистему развития социального предпринимательства. И здесь а, нет речи там, не знаю, у людей, у которых нет денег, да, сказать, ну, идите, вступайте и платите, значит, 5000 тысяч рублей. Нет такой речи. Вот. Но у всех предпринимателей а, есть возможность, а, если им это действительно ценно, поддерживать эту структуру. Если им это не ценно, то и не надо поддерживать, и не надо загонять. Если ценно, то люди готовы поддерживать, и они поддерживают. Потому что они понимают, да, какими инструментами они могут пользоваться. Например, опять же, вот сейчас у нас идет общение с частными детскими садиками, которые лицензированы, которые зарегистрированы у индивидуальных предпринимателей. Там выяснилась очень интересная ситуация. Материнским капиталом нельзя оплатить детский сад, который, которым владеет ИПшник, даже если он лицензированный. Вот если это организация, то можно. Почему? Потому что в законе о материнском капитале написано, что можно только организациям платить. А ИПшник же это не организация, у вот. тебя в законе об образовании написано, что ИПшник типа организация, да. Возникла вот эта вот коллизия, вот. например. Коллегам-предпринимателям им важно, чтобы эта коллизия была снята. Опора в данном случае такой действующий инструмент, через который мы сейчас обсуждаем, чтобы снять вот эту вот коллизию, чтобы ИПшники также могли пользоваться этими возможностями. Вернее, чтобы люди могли пользоваться этими возможностями. Вот. Поэтому здесь я бы как вот ответил, а те, кому ценно, да, ну вот с точки зрения там паушального взноса, да, вот плата за экспертизу, то есть нам же важно, чтобы э, там, к нам шли, да? чтобы к нам шли там, определенное качество должно быть, и за это качество там, мы готовы платить, условно. Вот. Поэтому здесь э, вот эти вот деньги, которые вкладываются, да? там, членские взносы, плата за не знаю, сертификацию, паушальные взносы, да? это не то, что как, не знаю, там, я пришел и купил что-то, да? а это по сути инвестиции в развитие вот, в, ту, э, там, в тот социальный эффект в том числе. Вот. Длинно отвечал, но надеюсь. Суть мы поймали. Хорошо. Коллеги, спасибо огромное за вопросы. Алис, спасибо огромное за выступление. Но как мы видим, с точки зрения франшизы масштабирования еще действительно масса схем возможных. И здесь я бы на площадке опоры действительно эту историю дальше бы прокачивал. И такую, знаете, может быть, витрину уже начинал делать, таких вот франшиз, да, которые можно, которыми можно пользоваться. И действительно, вот эти бренды бы уже поддерживать. А, как масштабировать бизнес, да? Масштабирование бизнеса, возможно, вот за счет там, франшизы и тиражирования. Не все выдерживают. А что у нас такое пищит? Наклонен почему-то стул. А, пендиционер пищит? Вот, и еще очень важная вещь – это, естественно, деньги, да? Это инвестиции, которые, которыми могут подпитываться предприниматели. И здесь мне очень приятно представить Еву Андреяш. Ева такую адепт, можно сказать, импакт инвестирования этого нового слова в контексте инвестирования. Ева, Ева презентовала как раз вот ассоциацию импакт инвесторов, которая создана относительно недавно вот на форуме социальных инноваций регионов России. Ева, и у меня такой вопрос, как бы даже два вопроса, да, вот слово. Первый вопрос, а почему вдруг у нас сейчас начали возникать финансисты, да, которым почему-то стало интересно вкладываться в социальных, в социальных предпринимателей, да, и вообще получать импакт. И второе... Все-таки на что а, инвес... инвесторы, инвестиционные фонды обращают внимание? То есть, по сути, как их увлечь с да, собой, угу. как получить а, финансирование и какие возможности как раз вот ассоциация импакт инвесторов предлагает для а, угу. социальных предпринимателей? <клевизация> Коллеги, здравствуйте. Э -э -э расскажу, наверное, немножко сначала про импакт, потому что ну, вот я слушаю социальных предпринимателей, наверное, сейчас немножко сделаю разрыв шаблона, потому что а, для наших инвесторов это прежде всего бизнес, но бизнес с полезным дополнительным социальным или эко экологическим эффектом. Ну как правило вот социальный, экологический, там есть еще смежные. Очень много сейчас по всему миру идет различных методик а, ранжирования, Ну как правило вот по большей части инвесторы ориентируются на Цели устойчивого развития ООН, это 17 целей, которые где-то между собой тоже перекликаются. И если говорить именно про российский опыт, то у нас в России приоритетными являются направления образования. Если мы говорим про социальное направление, импакт инвестиций, то есть здесь образование, здравоохранение, биомедицинские технологии, различные приложения, улучшающие жизнь населения. То есть вот это тоже относится к социально-ориентированному бизнесу, социально-полезному бизнесу. Вот. А теперь пару слов буквально о нашей ассоциации, для чего мы ее создали и почему мы к этому пришли. Потому что... Я сама из э, сферы инвестиций, и в какой-то момент стали приходить вот проекты именно социальной полезной направленности. И поскольку мы общаемся с фондами, с частными инвесторами, э, мы столкнулись э, с такой проблемой. Я бы даже сказала, что мы даже вот с Сергеем проводили такое, у нас было очень интересное мероприятие, прямой диалог был инвесторов и бизнеса. И э, мы поняли, что инвесторы вроде как бы хотят и заинтересованы в социальной сфере, но дело в том, что у нас в России возможно, потому что в мире это не так. В мире это бизнес прежде всего. И там не разделяют категории, там население, все одинаковые. Почему у нас вот в России сложилось такое понимание, что есть уязвимые какие-то категории, и это не бизнес, это благотворительность, это потеря денег, то есть это просто вот... Ну, да, некая благотворительность, потому что инвесторы даже в первое время говорили, но ну, окей, а, когда слушали предпринимателей, мы сейчас профинансируем, но для себя мы попрощаемся с этими деньгами. То есть, ну хорошо, если придет какая-то да, там доходность, да, да, какая-то да, будет, да. но для себя мы смиримся с тем, что не придет. А, придет, есть э, бизнес-модели, которые работают, есть масштабирование. Вот сейчас мы говорили, это очень важно для инвесторов в качестве критериев. Бизнес должен быть, если он работает, если приносит прибыль, она может быть, там, доходность может быть, допустим, невысокая изначально. Проект может разгоняться там, несколько лет даже. Но если модель работает, то она должна быть мас масштабируемая. Очень важна команда, которая для инвесторов, важна команда, которая делает этот проект. Они на это очень серьезно смотрят. Конечно, есть у инвесторов также требования относительно того, чтобы проект уже приносил какую-то доходность. И иногда у разных фондов это бывает совершенно разная планка. И ну, бывают достаточно серьезные крупные показатели, которые ориентированы на классический бизнес. И с бизнесом, допустим, социальным нужно поработать с точки зрения операционной деятельности, улучшение эффективности операционной, повышение показателей. То есть мы вот, наша ассоциация как раз таки, мы работаем и с бизнесом, и работаем с фондами, и с инвесторами. У нас проходит инвесткомитет. Мы рассматриваем в течение определенного периода времени проекты, вносим те проекты, в которых мы видим потенциал на рассмотрение инвесткомитета. И далее мы уже, понимая запросы и понимая требования, хотя бы какие-то вот входные параметры для наших инвесторов, мы уже выносим на рассмотрение там наших фондов, инвесторов те или иные проекты. И докручиваем их, докручиваем их до прибыльности, не просто до самоокупаемости, а именно чтобы они давали прибыль и чтобы эта прибыль могла расти, чтобы мы видели, как проект развивается. То есть мы его отслеживаем, мы делаем постоянный постпуджектопровал, то есть мы смотрим, какие показатели, план факт, анализ у нас идет. Мы к этому подходим как к бизнесу. И... Э, Любую бизнес-модель, ее на самом деле можно усовершенствовать, ее можно докрутить. И как еще есть очень важный момент, я просто буду краткая сегодня, я вот по ключевые моменты скажу. У нас будет, коллеги, сейчас да, возможность думала, все правда... темы углублять потом в процессе. Да, то есть я... это не то, что вот мы раз в год встречаемся, по 10 минут даем, да, так про франшизу, про, значит, про деньги и про учебу. А То есть мы в течение года прям можем несколько сессий делать более глубоких. Да, есть еще очень важный нюанс. Мы ориентируемся на международный опыт. В мире очень много методик оценки этого импакта. Что такое импакт? Это дополнительная вылью, помимо инвестиционных классических финансовых показателей, это некая дополнительная вылью, которая можно рассчитать. Существует огромное количество методик и во всем мире. И сейчас мы эти методики переводим, адаптируем под нашу российскую реальность, потому что очень много показателей, как сверять регион с регионом, это совершенно вот разное, Олеся об этом сегодня говорила, как сверять, немножко вот бывает вроде как проекты в одной отрасли, например, тоже образование, но они по-разному реализуются, там разные совершенно затраты идут, и вот... Очень много, вот здесь нужна практика, поэтому э, мы совместно с нашими фондами, у нас очень серьезные э, в команде аналитики работают, которые занимаются как раз цифровкой этого импакта в проектах. Для нас это очень интересно, для меня лично это тоже очень интересно, потому что э, очень интересно вот как нащупать этот, этот дополнительный выйл, как, как посчитать этот импакт-эффект. И, конечно, это, это, я думаю, что в дальнейшем для нашей страны в целом эта работа будет очень полезной, потому что, может быть, мы придем к каким-то усредненным, ну, кавычка, усредненным показателям, которые, возможно, будут влиять на капитализацию компании. Потому что э, в международном опыте э, есть уже это, когда э, социальный либо полезный э, экологический эффект добавляет стоимость компании, капитализации. А, и поэтому... Поэтому это очень важно, растет стоимость бизнеса самого. То есть это как бизнес, это не просто социальный проект, на который надо просить денег. Вот, и еще э, очень важный вопрос э, был, сейчас я, мы, мысль, мысль ушла у меня. Да, я хотела сказать, э, что, что еще важно вот в этих проектах, там помимо ага. бизнес-модели, команды, то, э, команда, да, Это вот мы работаем с бизнесом, с фондами, ага. И что-то было по оцифровки очень ну, важное. Ну, я вспомню, я, я обязательно, обязательно я скажу, хочу задать вопрос. Да. А, сейчас многие университеты uh -huh. запускают, начинают работать над темой такой диплом как стартап. Uh -huh. вот. И а, вот сегодня один из наших ведущих университетов, там тоже буквально вот днях, там была защита. Вот. А, вопрос с подвохом, сразу Я говорю. Готова, <laughs> вот. да. И, а, значит, что говорят там высокая комиссия, да, вот ГЭК uh -huh. или как там она называется. Вот, они говорят, ну вот как нужно сделать стартап? А, ну и вот пути, да, uh -huh. что надо делать? Значит, первое, вы придумываете идею, да, потом вот вы приходите, вы ее защищаете на комиссии. Дальше вы регистрируете юридическое лицо, а дальше вы идете к инвестору. Вот у меня вопрос. На каком этапе надо приходить к инвестору? Когда у тебя есть юридическое лицо и идея? Когда у тебя есть идея? Или когда у тебя есть уже какой-то оборот? И там определенный опыт, там не меньше года, не знаю. Вот Когда? Ну, к, В любой момент здесь нужно просто чувствовать по ситуации, насколько, ну, во-первых, как складываются обстоятельства, потому что бывают инвесторы, это просто знакомый, который видит, как, допустим, если мы говорим про молодое поколение, он видит, как человек растет, он видит в нем потенциал, и он даже ему немножко поможет. Но с точки зрения холодного расчета окупаемости проекта, конечно, нужно приходить, когда посчитана экономика, как минимум, да, есть DCF-модель рассчитанная, угу. посчитаны инвестиционные показатели, финансовые показатели, есть хотя бы какая-то доходность, которая приемлема для этого инвестора, потому что у него есть альтернативный вариант вложить свои денежные средства. Он может положить их в банку, может положить вот их да. в другие проекты да. Там, да. и так далее. А, это, все зависит от того, какой это инвестор То есть, ну, во всяком случае должны быть показатели в любом случае, должно быть понимание отрасли рынка, должно быть понимание конкурентов, такой бенчмарк должен быть обязательно проведен а, ну и собственно у самого инициатора основателя проекта должны гореть глаза к этому проекту, потому что ни один инвестор не вложится в проект, если он не видит, что человек этим проектом реально болеет что у него горят глаза и он просто не поверят в то, что человек справит. Многие предприниматели ломаются на каком-то пути, и инвестору не хочется терять просто в какой-то момент свои деньги. Вот, поэтому он должен быть уверен в том, кто это делает, и в команде, соответственно. И вот вспомнила то, что хотела сказать на твой вопрос, почему идут инвесторы и почему они смотрят на импакт, на эти цели устойчивого развития. Поколение другое стало инвесторов и людей, которые имеют капиталы, уже имеют какие-то капиталы. Это миллениалы, это поколение Z. Эти люди уже рождаются фактически, они рождены, врожденные вот этой вот… Для них очень важно делать добро в мире они не будут делать неэкологичный бизнес. Ну, то есть вот действительно это просто вот как ценностные ориентиры по жизни, что ли, жизненного проекта. Люди хотят делать какие-то светлые вещи. Да, они хотят на этом зарабатывать, и это нормально, но они хотят при этом менять мир, улучшать мир. Потом мы видим очень много героев современного времени, когда тоже ну, вот, начинающий бизнес, начинающий предприниматель ориентируется на них. И действительно очень сильно поменялись ценности, мир в целом изменился, и сознание людей изменилось, поэтому действительно и это будет расти, и это будет расти. Сейчас это уже набирает обороты, но я думаю, что в течение пяти лет мы выйдем совершенно на новый уровень, и это будет просто замечательно. Отлично. Сейчас, коллеги, у меня просьба говорите в микрофон, да. в микрофон, потому что у нас идет запись и не слышно. Я к чему? Андрей Никонов, Алапаевск. У меня вот такой вопрос. Мы осенью на съезде опоры России провели переговоры с, с главой корпорации МСП Александром Арнольдовичем Браверманом. И у нас запущен был совместный проект по франшизе «Школа, школа Светоч». Это называется «Русская школа за рубежом». Угу. И на определенном этапе был подключен МСП банк. Значит, для Там переговоры достаточно длительные шли, и вот мы только сейчас выходим на подписание договоров совместных. Да? То есть, что оказалось, ну, первое, понятно всегда, это поскольку участвует достаточно много государственных учреждений, поскольку дело касается школьного образования, а мы знаем, что это ответственность государства, да, то есть и отношение государства только сейчас, там, социальный закон о социальном заказе только, только вышел сейчас. То есть, да, какой понятно, вопрос? да. А я оказалась, самое трудное ⁇ это простроение финансовой модели. Да? Вот вопрос очень простой. Вы сказали, что вы оказываете да, такую поддержку. Вот могли бы вы вот, поучаствовать в этом для того, чтобы нам помочь с финансовой моделью, с бизнес-моделью. Потому что, получается, социальный проект, но в том числе все понимают, что он будет приносить доходы и большие, и поэтому... Но очень сложное с участием государства и всего прочего. Вот как прописать бизнес-модель? И могли бы вы в этом поучаствовать? Видите ли вы? Потому что я только вот на форуме инноваций столкнулся, что там корпорация «Российский учебник» изучила там Иностранный да, опыт. Да, да, Чахарная да. Школа. Да, Брычкин. Э, да, значит, и э, буквально это вот только первый опыт какой-то переводной. У нас, у вас он есть. Могли бы вы поучаствовать. Сегодня у нас презентация, кстати, этого проекта. Uh -huh. ну, это, это замечательно. Я послушаю, посмотрю. Мне в любом случае нужно будет посмотреть сам проект. Я сейчас не могу вам сказать, то есть я готова подключиться, я готова там, потратить часть своего личного даже времени, времени там, нашей команды. Просто сейчас не могу сказать однозначно ни да, ни нет. Нужно видеть проект. В принципе, а, да? В принципе, да. да. Мы открыты, мы готовы. То есть э, С точки зрения... Там, э, подключаться мы как раз заинтересованы чтобы сделать это как бизнес и чтобы это не было вот просто вот. это одновременно в чем трудность -то? что это и школьный то есть там участие государства будет обязательно а это были у вас такие кейсы ну, это ГЧП правильно ГЧП я понимаю? А, да а корпорация МСП для этого и создана для поддержки ГЧП да, да. ну вот смотрите по-моему там от 3 или 4 четвертого да июля вот опора проводит комитет заседание комитета по ГЧП и туда выносятся кейсы какие-то не помню какие сейчас но что меня значит, поразило ну то есть у нас есть комитет по ГЧП они нам поставили приглашение я смотрю кейсы все кейсы социалка все то есть там не знаю нет там дороги какие-то там по концессии да строят там по-моему, здравоохранение здраво и образование. Поэтому, вот четвертого, кстати, это на площадке корпорации МСП будет, по-моему. Ну, да, на Славянской площади. В 15 часов, по-моему, там с удовольствием поучаствую Вот, я думаю, пригласите. надо, да, Там смотреть. Потому что кейсов по ГЧП. Ну, это, собственно, и Олеся ведь о чем рассказывает. Да, это же ГЧП. Ну, то есть это, ну, это не консессионное ГЧП, да, это как раз шире, потому что а, всего. Кто-то мне недавно рассказывал, там, типа, 27 или 28 есть инструментов ГЧП, вот, мы взяли один значит, концессию законодательно закрепили и, значит, сказали, что все, это наше все, хотя есть еще там масса других, которыми можно пользоваться, вот, поэтому здесь. Ну вот Брычкин как раз и представил, кроме концессии, еще, да. по крайней мере, две формы, ну, вот. он сказал, что они проработали. Хорошо. Там, Сергей, извини, там просто я скажу, там есть контакты мои, вот у нас презентация короткая. Да, там Отлично. последний слайд, есть контакты мои. Так что там есть моя почта, пожалуйста, присылайте, я посмотрю с удовольствием, подключусь и дальше уже посмотрим, что с этим можно делать. Благодарю. Коллеги, есть еще вопросы? Двигаемся дальше. Хорошо, значит, смотрите. Uh, у нас такой первый блог, да, по поводу вот как масштабироваться, да, соответственно, uh -huh. как выходить по uh -huh. франшизу, как, выходить, uh -huh. как, как привлекать деньги и насколько мы видим uh -huh. очень много новых слов <laughs> для возникает, да? uh -huh. uh, финансисты uh -huh. разговаривают через раз на английском языке, uh -huh. А, значит, ну, Олеся, ладно, еще по-русски, но тоже там очень много новых русских слов, да? Поэтому однозначно встает вопрос новых знаний, да, и обучения, по сути. Вот, поэтому мы здесь, такой у нас большой блок, аж три человека, кто нам расскажет свой, ну, и свой опыт, да, и какие-то рекомендации даст по поводу того, куда и чего, и как э, можно учиться. Поэтому, коллеги, ну, Свет, я бы тебя, наверное, попросил здесь еще так вот модерировать эту, да? мы а разберемся. Хорошо. Значит, смотрите, кому хочу передать слово, кому представить, Светлана Налепова. Светлана у нас возглавляет еще комитет по социальному предпринимательству Подмосковья. Вот, очень активный сама социальный предприниматель, очень много делает и в плане обучения делает, и сама очень много учится, поэтому здесь а, у нас есть Степана Валентина, которая... Опора и надежа, по-моему, да, первый друг опоры, да, и а, Светланы, и Оксаны Пешкова, Оксана у нас бизнес-тренер, коуч, очень много тоже с нами работает по всей стране, вот, у Оксаны тоже есть свой взгляд. Но коллеги, вы знаете, вот с точки зрения немножко провокационного вопроса, мне бы тоже хотелось, как может быть, такой фронтир, да, обозначить, Презентация. а есть ли токсичное обучение, вот есть ли что-то, да, чему не надо учиться, потому что а, вот вчера тоже у нас молодцы коллеги из Ставрополя провели первый форум Ставропольского края по социальному предпринимательству, кстати, был аншлаг, вот, хотя что такое социальное предпринимательство, так пока еще непонятно до конца, тем не менее, да, закона нет, вот, но тем не менее было очень много а, людей, а, и а, я потом спрашиваю коллег, ну что, как там, что они говорят? Ну очень да, полезно, интересно. Я говорю, ну а жестче, вот. Они говорят, ну мы узнали много новой информации. Я говорю, ну это хорошо. Но вот вопрос, иногда это новая информация, да, бывает токсичная, как это большие знания, да, умножает печали. Поэтому здесь бы а, я вот попросил вас так попробовать, да, вот сфокусироваться и сосредоточиться, куда ходить, да, а куда не надо ходить. Чему учиться, а чему не надо учиться? На всю Конечно, вот. Ну вот и по вашему опыту, да, и какие-то рекомендации, какие вы делаете, что вам нравится, да, на что стоит обращать внимание. Сейчас выстраивается инфраструктура, еще же поддержки предпринимательства, и нам важно, чтобы она отражала чаяние предпринимателей, а не чиновников. поэтому нам бы хотелось, чтобы был диалог. Так, Светлана, давай. Ну, раз мы тут рассуждаем, мы хотели на самом деле наш блог построить на базе кейса да, нашего опыта. Есть в ней у сегодня с голосом. Нормально, да, слышно? Да. Я хочу сказать, что хочу ответить на Сергея вопрос по токсичности. Я, конечно, не буду говорить про структуры, которые иногда, ну, получается, в зависимости от исполнителей, видимо, в токсичный такой формат выходит. Я хочу сказать, что, допустим, если вы ходите в самый распространенный формат развития проекта обучения акселератора. И выходите на различные конкурсы, в различные структуры. Еще зависит все я от самих участников. Мы когда заходим в акселератор со своим проектом, для того, чтобы его подтянуть, чтобы был пинок какой-то, помогало нам, нам нужно понимать, что вы пришли а, для проекта. Да? А, чтобы не получилось так, что проект для акселератора, то есть часто приходят и говорят, вот, вот нам сейчас надо подтянуть вот такие показатели, вот эти, вот эти нужно сделать вот туда. И вообще мы уходим от фокуса. И когда мы уже из акселератора выходим, мы понимаем, что мы расфокусировались абсолютно. Результата никакого. Потеряли время и теперь не знаем, как собраться. То есть когда мы заходим в акселератор, в любую обучающую программу, мы должны понимать вообще, для чего мы туда зашли. Да? Перед тем, как вообще туда зайти, нужно понять, зачем мы туда идем и какому результату нужно прийти. И когда вас окружает команда трекеров, команда мендоров, мега-мега специалистов, вы должны... Чувствуется боль какая-то. Да, я... Ой, отлично. У меня просто голоса нет, если громко, это замечательно, да. И понимаем, что. И они постоянно пытаются говорить, вот-вот-вот, ну у вас какой-то проект, он, конечно, социальный, но он какой-то не такой, попробуйте вот другой проект. Ну, смотрите, вы должны понимать, с какой целью вы заходите в обучение. Потому что социальный предприниматель заходит со своей болью. Он знает этот хороший, этот вопрос лучше, чем любой трекер, который ему помогает. Он должен стать вашим помощником. И если он им не может стать, и вы понимаете, что он у вас просто уводит не туда, ну откажитесь, либо объясните ему, что он должен стать помощником. Вот и все. Вот тогда, если вы сами расскажете, какие у вас цели, к чему вы идете, это будет полезным. Если люди, которые в команде работают и вам помогают, готовы с вами работать и действительно это полезно, тогда вы работаете. Если нет, то лучше развернуться и уйти из этой вот программы, если это может вам просто навредить. Потому что собраться потом после акселератора сложно. Акселератор это очень мощная штука это, не знаю, если можно сказать здесь, это вынос мозга, да, это когда вас заставляют углубиться в свои какие-то личностные там под куча-куча слоев, если трекер, ментор, это очень хорошие, крутые, ну, крутые люди, они вас раскрывают полностью, они вас заставляют вывернуться, если получается, что вы выворачиваетесь, ну, как бы, ну, не в том направлении, а исходя из каких-то ценностей трекера, еще что-то, он это может сделать, ну, профессионал, вы можете потерять время, расфокусироваться, и это будет уже для вас, может быть, немножко токсичным. Ну, я думаю, что есть другая сторона, Оксана Юрьевна скажет, просто и всего остального. Вот из опыта, вот так у меня был опыт, когда я просто потеряла сама лично очень много времени, и фактически на... Это, соответственно, и поездки, и все остальное. И при этом я постоянно с огромным опытом с моим в обучении и сама обучаю, пытаясь вернуть фокус, меня постоянно пытались вытащить. И я понимаю, что если остальные участники заходили, то как сложно им потом обрат обратно было собраться. А, мы а теперь об истории. 2000 назад можно? Вот ключевой миф. А, мы познакомились в 2014 году с Сергеем который как раз начал работать с программы программой а, федера... а, социальной инновации, сейчас называется, и стали региональным а, партнером в Московской области по этой программе, по акселерации. Несколько потоков прошло, и мы хотели рассказать о нескольких историях, и усп... историях успеха, а где-то немножко и нет. Об этом для того, чтобы вы понимали, в каком направлении возможно и двигаться. А, а, Но ну, так как мы из предпринимательской сферы, я возглавляла очень долго инфраструктуру поддержки, предпринимательство. Мы в первый поток акселератора у нас были все предприниматели, которым было очень-очень любопытно, что такое социальное предпринимательство, и они вошли в эту сферу. Одним из таких участников из любопытства была Валентина Александровна. Я спрашивала, Валентина зачем вам? Она говорит, что тут такое вот Ложи, хочу понять, что это такое. И, и человек зашел из любопытства и запустил, честно говоря, несколько проектов после этого. Мне было страшновато, я не могла остановить, потому что Вольтесан один из учредителей наших компаний. Основ, многие исполнительные управляющие а, функции ложились на меня, на мои плечи. И я, я пыталась обратно это все сфокусировать. То есть, получается, у нас был такой опыт генерация социального предпринимательства не поверите даже из консалтинга валентина александровна сейчас об этом расскажет сейчас передаю как раз э, бразды мне сказали а, секундочку, подождите, я самое главное, вы на миф видите уже. Я хочу сказать, что мы самое главное, с чем столкнулись, вот сейчас мы этот момент будем обсуждать, а самый главный миф, что социальная предпринимательность – это благотворительность плюс предпринимательство, вот коллегам хочу сказать. Я постоянно об этом говорю и начинаю вообще все свои выступления вот с этим. На самом деле это не так. Это предпринимательство. Очень долго нужно погружаться, что это такое, чтобы вас как бы обучить. Но вы должны понимать, что если вы продаете хлеб, и если у вас есть полка для нуждающихся, куда вы, где можно бесплатно взять хлеб, это не социальное предпринимательство. Это вы в благотворительности, понимаете? Вы, конечно, помогаете, но это все равно про благотворительность. Очень много к нам приходят из социальной сферы, танцами различными занимаются, говорят, у меня социальный предприниматель. Я говорю, хорошо, давайте разберем, современные танцы, что это? Но у меня есть квота, где несколько детей ходят бесплатно. Это не социальное предпринимательство. Да? Сам по себе социальная сфера – это очень хорошая вещь. Они работают часто с подростками. То есть мы потом и сделали из них социальное предпринимательство. У них была школа, школа молодых тренеров, где они с подростков делали тренеров. Это очень ну, такая была сложная вещь. Да? Отстроили. Но вот когда была квота на людей, которые не могут заплатить, это все-таки нет. Когда вопрос был про талантливых детей, они не могут заплатить. Это больше их был пиар, да? и они уже то есть своих чемпионов мира воспитывали. Вот, вот, вот об этом. И когда мы говорим, вы коммерческий проект или социальный бизнес, социальный бизнес, он коммерческий, вот об этом и стоит говорить. Вот сейчас Валентина Александровна, у вас слово. Я еще раз тоже подчеркиваю, потому что на самом деле нужно четко понимать, что социальное предпринимательство – это не благотворительность Причем сейчас Светлана Геннадьевна, вы видите, прямо перехватила у меня это понимание. Да. И социальный предприниматель – это тот человек, который вышел на другую степень развития да, и чувствует желание и возможность что-то изменить вокруг себя, вот как и получилось со мной. Дальше, значит, я генеральный директор аудиторской компании. Чем я занимаюсь? От начала создания компании, доведения бухгалтерского учета, аудита, до самого, самого, можно сказать, и до ликвидации компании. Ну, вот от, начну, рассказываю, нахожусь я в этом бизнесе более 13 лет. Ну, вроде бы, что мне и надо, да, как Светлана динамик говорит. Но уже, когда человек чувствует, что он может что-то сделать больше, кроме этих услуг, и постоянно общаясь с предпринимателями, я часто вижу у них боль. Потому что зачастую даже некоторые предприниматели не понимают, вот как я сейчас, что они социальные, социальные, вот понимаете, уже социальные. Они что-то в своей деятельности делают такое, что меняет жизнь людей вокруг себя, но этого они не понимают. Но очень много оттягивает финансов, много времени, и они начинают значит, мыслить, а для чего я это делаю? И когда я с ними беседую, я точно понимаю, вы понимаете, социальный предприниматель, это значит, что у него есть личная история. По-другому никак. А если есть личная история, его уже не остановить. Mm -hmm. Вот как и получилось со мной. Да. Я значит, являюсь выпускником революционной программы социальной инновации, Чуть -чуть, ага. которая, вот, наверное, одна из первых была запущена да, в ОСИ, да, наверное, Сергей? Yeah. Да, да, вот. да подмос... именно в вот Подмосковье. И как все это начиналось? А начиналось с того, что Светлана Геннадьевна, когда рассказала об этой программе, я вот четко поняла, что мне надо быть там. Быть там для того, чтобы самой разобраться, что это такое, и чтобы я могла перенести и рассказать именно тем предпринимателям. Уже на тот момент я их прямо от насквозь, у нас более 100 юридических лиц, где-то около 200-300 предпринимателей даже точно, сейчас не скажу, да. И я, общаюсь с ними, видела у них эту боль. И тогда, когда я прошла эту программу, вы понимаете... Я поняла, что получила, я как называю, волшебный пинок. Волшебный пинок не только для меня он оказался, но он оказался еще для тех многих предпринимателей, предпринимателей, которые вот я ощущала, что это им надо. Вот и в первое обучение, значит, у нас были привлечены как раз те предприниматели. Мы все получили, вы знаете, очень мощный толчок для развития личной, даже лично самого личной нашей эффективности а не только для того, чтобы понимание у нас образовалось, что такое социальный предприниматель. И вот, вы знаете, первым проектом после окончания этой акселерационной программы у меня получилось создание клуба партнеров. Вот как раз на этой базе мы собирались. Это была единая площадка для обсуждения, для обмена опытом, для того, чтобы поддержать друг друга, пояснить это. Но так как клуб партнеров у нас в принципе это новая организация и определенную систему нужно было изобретать. Но тогда, когда я стала членом опоры России, я поняла, что эта площадка уже создана. И все члены из клуба партнеров у нас плавно перешли в опору России. В нашей Московской области. И я там стала членом Комитет, в комитете по социальному предпринимательству. То есть у меня уже четко вырисовалась уже картина, куда идти, по каким стопам. А, значит, при, при обучении на у нас на месте этих социальных предпринимателей, я там являлась уже трекером. Как бы имея некоторый опыт своих проектов. Ментором. Да, м ментором, извиняюсь, ментором. У нас там есть там другие, да. Вы знаете, и что интересно, вот тут некоторые говорили, приглашаете ли вы опору России? Для меня вот это сейчас на любом мероприятии, на любом, вот даже был у нас день предпринимателя у нас э, в один Я всегда подхожу людям, спрашиваю, я вижу, и них глаза горят, как вы говорите, я у них спрашиваю, а вы вообще являетесь членом России»? Нет, ребята, вы такие вот активные, вы так... вы к нам, люди это подкупает, идите к нам. И сразу говорю, вам место именно у нас, о, значит, на нашей площадке опора России. Потому что мало того, что вы можете поделиться своим опытом, вы понимаете, вы, у нас собираются все такие люди. У нас действительно раз в месяц приходит заседание, и людей, вы меня извините, ну два часа мы там заседаем, рассказываем, принимаем новых членов. И потом их просто, ну, не выгнать из кабинета. Они находят общие интересы. Вот рассказывают друг друга, делятся, знакомятся новые. Это вы понимаете, на самом деле, вот для меня, и сейчас, когда у нас приходят новые члены опоры России, мы их привозим на площадку, и что вы, они в основном все социально ориентированы. Политисан, а получилось у вас социальное предпринимательство это сделать, вот на этом проекте? На этом проекте, именно, я вот, знаю, вот, партнеров, да? вы знаете, по сути дела, я еще раз говорю, да, как мы говорим, социальное предпринимательство – это не благотворительность. Если говорить клуб партнеров, причем есть клуб партнеров, естественно, там есть взносы, да, на которые мы собирались, но опять же тратили на нужды этих, вот этих всех мероприятий, какие мы проводили. Да, кстати, у нас там от клуба партнеров до сих пор оплачиваем обучение мальчика в техникуме. Какая будет история по поводу... <свят> да. хотел... мы... Почему я просила Валентисана озвучить этот пример, да, очень яркий, о том, что понятно, что социальное предпринимательство, оно вырастает из личной истории, но очень много уходит в благотворительность, как вот, вот на этом вот проекте. У Валентины Александровны есть еще проекты, которые выстрелили реально в социальное предпринимательство, но об этом мы расскажем немножко позже. Я хотела дать слово. Оксане Юрьевне Пешка, чтобы она прокомментировала некоторые моменты. Еще раз, здравствуйте. Сейчас мы, выслушали, да, сейчас мы выслушали такую вот на уровне миссию речь нашего предпринимателя. Что на самом деле произошло? Сейчас я покажу немножко изнанку этого события. Значит, первый момент, когда люди идут учиться. Это, как правило, ситуация, когда у предпринимателя есть проблема. Если у него все хорошо, он находится в своем процессе, он там. Когда он идет в акселератор, значит, что-то происходит. Вот. И, конечно, что меняющийся мир, изменяющийся законодательство. Сейчас я немножко воспользуюсь иллюстрацией пути Валентина Санны уже с позиции коуча программы, ведущего программы и партнера родившегося впоследствии НКО, свершение ресурсного центра и партнера фонда социальных инвестиций. То есть, собственно, я вошла в программу подмос... не как трекер, а именно как коуч. Поскольку мы говорим на большую аудиторию, очень важно ввести эту разницу. Светлана как раз обозначила, что такое трекер. Это человек, который держит интересы организатора-акселератора. Его задача, чтобы вошедший туда предприниматель Участник акселератора посетил все мероприятия, выполнил все задания и пришел ровно к той цели, которая была обозначена руководителем акселератора на завершение программы. И здесь очень часто вот в этих акселераторах возникают те самые токсичные моменты, что трекер, перед которым стоит задача обеспечить необходимую активность, сфокусирован именно на этой цели. В нашем же акселераторе э, родилось новое совершенно направление, это э, процессное сопровождение, то есть э, это именно коучинговое, то есть когда ориентированный фокус постоянно на целях э, именно предпринимателя-участника и профессионализм коуча уже это соединять, ну, программу, и все время удерживать фокус предпринимателя на то, зачем он здесь, то есть вот зачем. Итак, сейчас я вам рассказываю немножко, так знаете, градус эм, вот этой вот радости довольно рационально занижает. так значит, первый, зачем приходит в акселератор. Есть проблема, будем честны, есть проблема. Другой разговор, почему из множества акселераторов Валентина Санна выбрала именно акселератор социального предпринимателя рассказывать. вопрос еще. Ну, то есть там помимо акселераторов просто Я есть еще да, там куча да, да, др других, других вещей. Да, не знаю, там, надо ли идти в университет, надо ли идти в бизнес-школу, надо ли. Или вот Валентин Сановна рассказывал, да, то есть, например, вот просто вот мы тут сидим, опытом делимся. Может, вообще никуда не надо идти? Ну, ну нафиг эти корочки, да, а надо просто, не знаю, там раз в месяц встречаться, и вот там. А Олеся поделится опытом своими лайфхаками, да, не знаю, там Ева поделится, там Лена поделится, да, там и, и, и, и так далее, там Валентина Санна поделится, и все. И, и не надо, и вот это и есть учеба. В любом случае, акселератор это ресурс. Вот с той я начала, что всегда есть проблема и всегда есть нехватка ресурса. Обучение это ресурс. В данном случае запрос у Валентина Санны. Мы идем прямо от кейсов конкретно. Угу. Запрос Валентина Санны было какое? Э -э обучение. Объединение предпринимателей. Как это делать? Инструмента нет. Валентина Санна выбрала инструмент акселератор, поскольку целевое направление акселератора это обучение базовым шагам развития предпринимательства и коммуникация, общение внутри этого сообщества уже участников акселератора и формирование, возможно, внутри проекта уже партнерских проектов. То есть это вот модель, которая как раз акселератор дает. И самое главное это не какая-то абстрактная учеба, когда я выпадаю из бизнеса и иду получать действительно серьезный блок знаний. Ну вот, например, там МБИ, который все равно является на каком-то этапе. Euh, можно быстрее, можно я продолжу чуть, -чуть да. Да? А, кроме акселератора, да, ой, извиняюсь, по есть. привычке на конференциях. <свещание>. Да, да. Кроме акселераторов мы, мы, мы попробовали такой небольшой формат на, на удаленных муниципалитетах Московской области, как выездные практикумы, такие тренинги и метапы, провели буквально 12 встреч с социальными предпринимателями потенциальными, понятно, это очень сложно сейчас у нас, и благотворительными проектами социально ориентированными НКО объясняя о том, что такое социальное предпринимательство. Конечно, было очень сложно. Но мы несколько проектов вывели, они стоят в очереди в акселератор, кстати, который надо следующий поток запускать, да? И несколько проектов вывели там на конкурсы, которые подали всероссийский конкурс для того, чтобы сфокусировать. Но у всех есть запрос на одно, даже не на акселератор. А на такое может быть индивидуальное проектное сопровождение. У всех есть запросы. Если, если предприниматели идут в социальное предпринимательство, они думают, что получат дополнительно какие-то ресурсы, потому что считают, что они а, решают определенную проблему. И с этим возникают очень большие сложности. Послушав наших коллег, мы решили посмотреть, попробовать, ну поняли, что очень сложно самому поднять без опыта и понимания сути этого явления, и сами зашли от благотворительного проекта в социальное предпринимательство. У нас на базе ресурсного центра какое-то время собирались бабушки, так человек, наверное, 8. У нас есть учебный центр. Это примерно то же самое, что активное долголетие. Они ходили, делали зарядки. Можно следующее, да? Занимались различным творчеством. И у меня такая личная история. получилась: у меня приехал папа и говорит, слушай, вот у вас тут Москва, у вас тут столько денег. Это человек, которому 60 лет. Давайте я у вас тут заработаю денег. Мы два года мучились с ним, пытались найти ему работу. Основной его как бы навык был, что он, ну, он как бы мог водить да, различный транспорт. В том числе специализированный и умел работать, заниматься деревом. Мы, нам удалось кое-как устроить его в деревянное производство, и, конечно, возник, возникли сложности. Возник, возникли сложности в разнице менталитета, понимания. Там была молодежь, она такая была немножко безответственная, он их осуждал, а он их осуждал, получался конфликт. Мы потом его ели, вытащили оттуда, это просто было страшно. И я за него все время переживала, потому что совершенно другие люди. И однажды мы попросили бабушек выполнить определенный заказ, ну, там, по декупажу, рамки для клиента сделать в клинику, ну в такую шикарную клинику сделали, у них получилось все отлично вообще, у них очень классный, появился у нас первый раз старший мастер по декупажу, что я хочу сказать, прошло почти два года. У нас в базе 265 мастеров старшего поколения со всей Московской области. И у нас на площадке сейчас работают 52 мастера. Мы зарегистрировали, не, даже не так, перерегистрировали один из проектов нашего ООО. И сейчас, если раньше мы продавали и производство за нами не успевало, то теперь мы не успеваем продавать. Потому что они в таком... Мне каждый раз в производственной сессии фотографируют, что произвели наши... Мастера, я все время думаю, так, пусть они теперь вяжут мышей, пусть придумывают и готовят продукцию на Новый год. И мы сейчас выходим, пытаемся быстренько, стараемся выйти на маркетплейс и все остальное, чтобы это все реализовывать. Мастера получают заработок сразу же, если они произвели. Второй по нашему заказу, то есть мы подбираем ассортимент, старшие мастера предлагают нам, команда такая более-менее молодежная оценивает ассортимент, и мы это выставляем в сеть, в интернет и продаем. А Самым гениальным, наверное, решением, я так думаю, удачным был, когда моя дочка сказала, что вам, вы там каких-то зайцев вяжете, да? свяжите вот это. И нарисовала мне котика, такого смешного, расплывшегося, кривого. Я говорю, слушай, этого котика сейчас свяжу тебе я. Я вяжу этого котика, три штучки, отправляю, мы отправляем на ярмарку, они тоже все продаются. Я отправляю старшему мастеру, говорю, нужны вот такие котики. Старший мастер говорит, какие котики, вы чего, зачем они такие кривые? Я говорю, слушайте, просто вяжите. Она связала более ровных котиков, они еще и лучше продаются. И я говорю, что вот, вот эти продукты. Потом она сказала, слушайте, а теперь вяжите пант. Вот таких круглых. Вот, таки, вот с такими круглыми глазами, вот такими круглыми штучками. Потом вот еще одна девочка картиночку мы сделали, у нас появилась татарошка. То есть очень много-много названий. Появились игрушки там чебутак необычные. И то есть мы вот, по идеям детей, бабушки просто. То есть это я правильно понимаю? Это предпринимателям нужно учиться вязать. Причем всем. Я имею в виду, что вот эти вот новенькие, как раз, нам продаж выстроили, и все к вам. Вы Нет. всех продадите, да? Вот а самое главное еще вот моментом мы не все продадим, но можем что-то продать. Я хочу сказать, что еще один классный элемент вот в этой вот истории, да, в социальной появился а, наша такая возможность, надо нужно увидеть возможности. Это закон-то самозанятости, который в Московской области сейчас ввели, и мы сейчас бабушек наших работает и уже достаточное количество производит, чтобы с ними, мы же стараемся экологично работать, да, официально. Мы их, мы их помогаем регистрировать как самозанятые. И они уже в этот момент наши партнеры они с этим продукцией, с какой-то своей новой индивидуальной, могут выходить на ярмарки мы рассказываем, куда они могут выйти допустим, ту продукцию, которую мы не берем на реализацию участвуем везде в ярмарках и мы их постоянно обучаем и это сложно, иногда приходит дедушка такой более-менее молодой, работает с технологиями, я не смог зарегистрироваться как самозанятый, мы не понимаем, что там непонятное, у нас есть презентация прям подробно расписанная, как это делать, мы ее просто отправляем и нам звонит: окей, все, я зарегистрировался провели мы несколько семинаров Конечно, очень жесткий отбор бабушек просто по готовности по готовности даже заниматься вот этой деятельностью. Потому что часто приходят, нам пришли однажды четыре бабушки, они пришли с церкви, они почему-то решили, что это благотворительный проект, они поработали на площадке. Мы не только с вязанием занимаемся, у нас несколько техник. И когда поняли, что это предпринимательский проект, они разверну, развернулись и ушли. Да, приходят к нам бабушки голодные часто. Не, ну То есть часть, которая особенно новенькая, которые на обучение еще обучаем, мы бесплатно же их. Они приходят, и мы понимали, что нужно что-то с этим делать, и пытались сами кормить. Оказалось, нам это дороговато, мы же читаем нашу наценку. И у нас появился депутат, который сейчас четыре раза в неделю, у нас сейчас четыре раза в неделю сессии происходит производственные, кормит наших бабушек. Прям горячее питание. То есть они поработали, покушали и ушли. Я знаю, что там от недели там три дня осталось. Они немножко продержатся, да, потому что мы все равно же неблаготворительный проект. Дальше, когда они начинают зарабатывать, конечно, они уже получают. Мне постоянно говорят, мы не верим, что у нас такая нищета с людьми старшего поколения. Особенно это органы власти говорят. Неправда. Очень тяжело. Очень тяжело. И у нас сейчас люди такие появляются, они просто горят. Они говорят, пожалуйста, мы обеспечиваем материалами, всем обеспечиваем. Они Работает, когда мы их еще и кормим, но они приходят и с удовольствием работают. Но мы же не кормим не всех, а тех, кто работает вот на площадке. И вот таким образом получается, что с благотворительного проекта неплохо может выстроить отличное ну, социальное предпринимательство. И я сейчас, когда мы обучаем, рассказываем вот этот пример, да, для того, чтобы переключиться. И что еще социальная история позволяет нам? Мы проводим уже второй год конкурса мастеров старшего поколения. Для чего? У нас во время проекта возникает вопрос толерантностью общества к нашей целевой аудитории. Это возникает везде. И вот, вот что хотите делать? Хоть и говорю, что да, да, да, да, да, да. Было до того, что мы на мероприятии выходили, нам давали, "Наберите эту площадку, вот самую-самую худшую, и мы даже туалетную бумагу там оплачивали. Это вопрос толерантности даже от органов власти. Но благодаря Министерству социального развития Московской области мы получили уже два раза субсидию, провели вот этот вот конкурс мастеров старшего поколения. Что это позволяет? Это позволяет показать возможности то есть приходят дети, родители, и они видят такие уникальные продукты, которые сделала, сделала бабушка в 93 года, ветеран, дети войны, кстати, Лариса Ильинична, Никитина. Вот Бизнес, каждый про свой бизнес может рассказывать бесконечно, долго. Да, да, да, да, да, я просто говорю, что... Но Нет, просто когда по обучению у нас вот, это, вот этот вопрос, когда вы выходите, выходите это все как раз элемент обучения, о сейчас том, что расскажу. нужно понимать про толерантность. И вот как с этим работать, уже должен находить тот, кто помогает вам ну, сопровождать. Ну вот сейчас, смотрите, мы просто я со Светой давно уже работаем. Что она хочет, нет, вот это я не знаю, но что она хочет сказать, да? Социальное предпринимательство в России... Да, выстраивается в разных формах одна из там основных форм да это помощь хоть Ева нас и критикует за это да но тем не менее это помощь социально незащищенным. но эта помощь она идет в том плане что мы их рассматриваем в качестве людей которые для которых мы можем да, создать новые рабочие места и которые могут создать добавочную стоимость и а, суть то в чем когда мы выстраиваем бизнес модель внутри это к вопросу там, о чем учиться. это уже там много училась, она поэтому знает и это рассказывает. Но вот надо что, на, на уровне обобщения я сейчас попробую Значит, это Оксана обобщить. Что Оксана, чтобы сделала, хотелось Да. А, То есть смотрите, какая история. У вас а, вот эта целевая аудитория, которая у вас как работники, да, вы для нее должны выстроить так называемый компенсационный механизм, механизм развития этой целевой аудитории. То есть вы не просто их наняли и сказали, ну там бывших заключенных наняли, сказали, все, работайте, а вы их развиваете, ну как вот бабушек развивает, как Олеся мам развивает. Очень, да. То есть там внутри очень мощная еще образовательная составляющая. Ну вот, и, и тогда бизнес-модель реально работает, и она обречена на успех в долгую. В долгую Краткосрочно, да, вы можете взять там, не знаю, этих мам, да, грубо говоря, быстро снять сливки и всех разогнать. Получится? Получится. Но у социальный предприниматель, у них уже другая вещь, да, он в долгую пыт, пыт, хочет работать. Поэтому здесь, конечно, очень важна вот это вот образовательная составляющая для предпринимателя, как правильно выстроить бизнес-модель. И просто Света, она сейчас иллюстрирует, как она выстроила бизнес-модель. Но она не, не, пока нам вот не, не говорила о том, что так, надо вот это, надо вот это, надо, это сейчас Оксана скажет, видимо. Да-да-да, я вот чтобы это, Оксана под, подвела это. надо итоги. вот это. Да. Но вот у меня все-таки, смотрите, еще, да, с точки зрения образования, там, самообразования, да, вопрос, Оксан, к тебе скорее всего, да, тогда вопрос, ты как человек, который работает много с предпринимателями, да, там, в разных ипостасях, вот, и там, вот, индивидуальные, да, там, поддержка, и там, семинары какие-то, тренинги, вопрос, ну, понятно, да, что сам предприниматель должен определиться, чего он хочет, кстати, это очень сложно, вообще, сам человек, да, должен определить, чего, чего, чего хочется, это очень сложно, но, допустим, определился. Вот дальше вопрос, да, куда ходить, куда не ходить, или вообще там никуда не надо ходить, а надо вот работать, работать и работать. Естественно, первый вопрос, чего хочет предприниматель, да, мы это говорим. Дальше задача, чему мы учим? Мы учим соединять точно знать чего мне надо зачем я здесь и что мне не хватает для того чтобы моя цель была достигнута вот вот это вот ключевая история и в зависимости от этих трех вещей то есть в чем зачем я здесь в чем моя боль в чем моя проблема да чего я хочу получить какую цель я хочу достигнуть, когда эта проблема будет решена, и чего мне для этого не хватает, и что у меня для этого уже есть. Вот, собственно, четыре черепахи, на которых стоит наша система. И принцип «я иду и пробую», мы не сидим и не рассказываем друг другу, как бы хорошо было бы мне чего-то там взять, а мы идем и пробуем это. Вот, что очень важно, мы сейчас вот тут сидим не случайно три человека, то есть мы рассказали о пути, когда нужно было развивать аудит финанс, была боль эта, было найдено решение объединения предпринимателей, создание новой линейки продуктов, расширение, привлечение предпринимателей и выход на качественный иной уровень дохода. Это если мы говорим языком предпринимателя. Зачем предприниматель приходит в э, обучаться? Постоянно в процессе каждого акселератора а у нас уже их 8, то есть 8 на площадке Москвы и Фонда социальных инвестиций и э, сколько-то 5, 5, 5 на подмосковной площадке. Каждый лидер, который выходит после акселератора, он становится участником процесса обучения всего остального сообщества. Вот, например, ярчайшие лидеры подмосковных акселераторов Валентин Санна и Светлана Геннадьевна, которая тоже проходила этот же свой акселератор и рождение. И, например, альтуризм Катерина затули это выпускник акселератора Фонда социальных инноваций и инвестиций. Эти люди тоже начинают обучать уже на своих территориях. А мы в НКО свершения начинаем интегрировать эти новые практики. Так, например, в НКО, будучи партнером, мы привлекаем великолепную историю, созданную вот Катериной Затули ветер добрый бизнес, который позволяет, видите, перевернешь на как раз модель. На круг можно? круг, круг Назад. Еще назад. Еще назад. Угу. Вот этот. Ключевую историю который как раз является мостиком к теме «Импакт инвестиций». То есть, когда в течение трех часов мы удаляем то самый барьер к социальному предпринимательству, который чаще всего людям мешает вообще туда пойти, мы объясняем в простых словах, что такое проблема, что такое тот самый социальный эффект и что такое модель монетизации. Поскольку большинство... Предприниматели, которые хотят строить социальный бизнес, искренне считают, что единственная модель монетизации – это продажа. Продать B2B, B2C и либо государству. С помощью вот этого простейшего инструмента, которым можно объяснять, именно масштабировать по всему государству нашему великому, что такое социальное предпринимательство, это вот трехчасовая история. Мы активно ее используем. Практически вот, э, в нашей деятельности. Это второй инструмент дополнение к акселератору. Акселератор – долгая системная работа. Когда вы пришли с задачей оптимизировать бизнес-процессы, собрать, сделать эффективную команду, э, найти новые источники дохода, как масштабировать бизнес, это, милости просим, туда, в сопровождении консультантов, специалистов и обязательно коучинг. Еще один очень важный момент, который мы выявляем, это то, что очень часто предприятие встает, то есть проблема возникает, и предприятие не расширяется. Не потому, что изменилась геополитическая обстановка, не потому, что исчерпана ниша, это тоже объективно, а потому, что конкретно лидер находится на своем сейчас определенном уровне развития, из которого... Он видит ну, вот, только такой набор вариантов. То есть для нас в обязательном порядке мы работаем с лидерами социальных изменений, переводя их на новый вот этот уже уровень мышления. Вот. Это тоже интересный продукт, у нас абсолютно работающий бизнес, технология, которая осуществляется и внутри акселератора, и существует отдельном модуле. То есть я рассказываю, значит, игра-практика, чтобы разобраться в понятиях, то, о чем говорил Сергей, что очень много слов, и непонятно, что за ним стоит. Начиная с самого определения социального предпринимателя и продолжая, что такое социальный эффект, как зарабатывать деньги и что такое проблема в социальном предпринимательстве. Дальше, что мы имеем мы сталкивались в акселераторе, возникает там, где есть сообщество, возникает желание делать совместные проекты. Наверное, все, кто здесь социальные предприниматели, знали, что вот эта ловушка очень часто присутствует. Мы доверяем, нам нравится, например, кто-то, мы ему доверяем и пытаемся сразу нырнуть в некий совместный проект, занести туда деньги, попытаться, разругаться, разбежаться – оказаться с негативным и с чувством нежелания в дальнейшем просто партнериться. Видя такие э, истории, а, как я говорю, у каждого лидера свой уровень созревания, поэтому партнерский проект может просто не сложиться, мы создали фабрику партнерских проектов, в которой проводится по технологии оси 6 шагов и школы онтологии под управлением Олега Гринко сессии, Которые позволяют выстроить грамотный партнерский проект, в котором люди уже не говорят, что мы дружбаны, да, мы дружим, поэтому мы друг друга не обманем. Нет, мы выстраиваем проекты, где партнеры учатся говорить и перестают бояться говорить о рисках, угрозах и барьерах. Вот. Дальше еще, еще один очень важный момент, Светлана его тоже обозначила. У нас есть великолепная модель, апробированная в моногород... России. Это модель школа пред... наставников при школе предпринимателей. Это как раз работа Фонда социальных инвестиций по передаче технологии акселератора в как инструмент развития э, региона. Вот. И себя полностью подтверд... оправдала, что просто передавать технологию акселератора ну, оно не выстреливает. Мы передали, оно заглохло. Но когда приходят менторы, люди, которые предприниматели, готовы работать, их надо научить работать и делиться своим опытом. Не так пришел всех давишь. Да, я, я сказал, что так будет. Пошли и делайте. Нет, мы же строим школу наставников. То есть те люди, которые умеют работать с начинающими предпринимателями, в коучинговом формате. То есть они уважают, что у каждого предпринимателя есть своя миссия, свои решения, свои цели, которые они преследуют. И ментор – это их ресурс. И ментор, понимая это, помогает дать свой ресурс и при этом не загубить, не удавить то, собственно, вектор развития, который движет предприниматель в этом откровенно сложном, и глубоко рисковом пути. И, наверное, сейчас завершаю. Собственно, чем мы через что мы учим? Первое, мы учим через создание кейсов. То есть мы учим через предпринимательский опыт. И, собственно, что сейчас мы здесь видим? Каждый делится именно вот этим опытом. Наша задача это организовать и давать возможность знакомиться с этим опытом максимальному количеству слушателей. Мы Учим через игропрактики, это вот, пожалуйста, то есть простейшие, выбираем самые стреляющие, самые такие эффективные модели, за которые человек сразу вчера не понимал, что такое социальное предпринимательство, все не понял, самое главное, получил от этого удовольствие и захотел туда идти. Вот. Мы имеем долгосрочные проекты, в которых в обязательном порядке. Вот на миссии, где вот глаза горят и личная история, мы ограничиваемся одним, одной сессией, а дальше погружаем предпринимателя в нормальную системную работу, приводящую к его результатам, к масштабируемости, оптимизации, новым потокам, но партнерским проектам и, самое главное, доходам, которые вырастают. Мы Проводим отдельную историю, мы обучаем проектному управлению внутри своих программы. Это отдельный блок, потому что социальное предпринимательство – это такое состояние перехода общества. Ева вот очень много говорила о ценностях. Это тот самый момент перехода общества от оголтелого бизнеса к социально-ответственному бизнесу. Вот. И здесь обязательный навык, умение работать в проекте, то есть это мышление, проектное мышление. Вот. И собственно, школа наставников и, и мобильный м -м, акселератор – это короткие точечные сессии. Плюс ко всему – это организация. Мы учим через организацию влиятельных сообществ. Вот. Учим через популяризацию и информирование о текущих быстрых изменениях в законодательной базе, развивающейся в, сцене, э, в э, нише социального именно предпринимательства и о новых инвестиционных инструментах, которые выходят на рынке. Вот. вот это вот у нас обязательный момент. Но самое главное, уча учусь. То есть для нас каждый новый выезд это появление нового продукта. По обучению предпринимателей, для а того, чтобы бесконечна. они понимали, что социальное предпринимательство на первом месте э, стоит, это все-таки э, выводить социально уязвимую часть населения, интегрировать ее с обществом и полноценно, чтобы она начинала уже э, точно так же создавать доход, как для того, кто нашел эту модель, так и для общества в целом. Ну, красиво все, много Спасибо. слов, прямо вообще, правильно, можно, Светлана, чуть-чуть, я, конечно, поэтому, молодец у нас, Оксана, она все рассказала, как учиться, а я как реальный, может, как социальный предприниматель, скажите, причем вот этот проект, который Светлана Геннадьевна говорит, да, мы, я являюсь, в частности, партнером этого проекта, и то есть все, что происходит, какие сложности, это все вижу напрямую. Не все... надо всех. Нет, не говорю я. Просто у нас не каждый социальный предприниматель расскажет реальную картину своим вообще про свой этот бизнес социальный. Да? Потому что он в первую очередь говорит, и мы все говорим, как это здорово помогать. Да? Здорово помогать. А что стоит каждому социальному предпринимателю это, это очень, конечно, ну, не расскажем. Да? Потому что на самом деле, правильно нам сказала девушка, инвесторы дадут только в том случае деньги, если они увидят... идет доход, да? работает реально. Это, если у предпринимателя горят глаза, увидите Светланы Геннадьевны, это точно социальный предприниматель, потому что просто у предпринимателя я говорю всегда холодное сердце, как и у меня было, оно в принципе, пока я и прошла обучение социального предпринимательства, потом сердце стало горячее. Разные есть предприниматели. Но в основном и и вот вы понимаете и вот чувствуешь, я встречалась с такими проектами, когда люди уже взявшись, да, вот социальное предпринимательстве, в частности, это вот есть. В Питере есть такое кафе, которое... Там больше благотворительности. Но я считаю, все равно. Она же зарабатывает деньги и тратит их на то, чтобы кормить пожилых бабушек. Да, Откуда, может, кафе. и вышел наш проект про пожилых людей? Потому что, когда я выходила из этого кафе, у меня были слезы на глазах. Просто хотелось кричать. Господи, люди, куда вы смотрите? Бабушки, там, лет 70-80. Коллеги, я давайте уже буду вас припред... да, да, хорошо, да, прерывать. Я просто хочу сказать, что нужно в первую очередь учиться социальному предпринимателю продавать продукты, услуги, правильно? И если в команде... И альтернативным чувствуешь... моделям монетизации, да, кроме продаж. у вас горячее сердце, вы видите, не можете заниматься, значит, в вашей команде должен быть такой человек, а иначе тогда вы меня извините, это, это будет по благотворительность. По да. угу. Слишком горячее Продавать. сердце, мед, Что еще? Продавать. Все? Все. Обучаться, естественно, учиться всему этому и не А думать. где? А вот где, Где, Но... где, где идти учиться продавать? Про это... В университете, в ПТУ, в колледже, не знаю, в опоре, вон у, у Колеси пристать, хотя, Олеся, возьми меня на полставки, я буду за тобой ходить как тени, научи меня продавать. Сергей, можно я сейчас скажу, да, вот можно? На самом деле вопрос продаж, это тот ключевой, который у нас решается в акселераторе. И вот здесь... Либо оно есть как уже компетенция, либо, конечно, это вопрос, как привлекать свои проекты талантливых людей. Как То есть да, здесь, конечно, сказать. вопрос формирования эффективной команды. Это вот для этого сообщества и организация. Я сейчас скажу, Сергей, можно я Все, пишу Все, Александр, давайте Александровна, вот, давайте уже пожалуйста. Вот там руку поднимем. У нас Андрей. Вот давайте Андрей, Андрей. что-то добавить или уже спросить? Да, конечно, добавить. Я постараюсь кратко. Маленькая ремарка. Вот смотрите, мы обсуждали значит, франшиза, деньги а, и образование. Да? Образование, как вы видите, сложно структурируется. Вот. Они, но, но... Слово передают даже не ничего. Я просто к чему? Это сложно структурируется, да? Но если структурируем, то там все попрет. Вот вопрос надо как-то... У меня предложение, да. Андрей Никонов, вот я сейчас представляю Алапаевск, но родился как социальный предприниматель и состоялся я в Московской области. Вот три, те три социальные франшизы, о которых я рассказывал, ага. пилотные проекты в Московской области. Дом Деда, это частный дом престарелых в Домодедово, uh -huh. школа Света это родительская школа в Химках, а деревня Клушина – это партнерское поселение социальное в Солнечногорском районе. И пока я э, вот в Московской области был, да, проживал, я эти, эту сеть франшиз развивал. Потому, я был инициатором, соответственно, ко мне обращались предприниматели, которые этими проектами э, готовы были заниматься. Да. Я рассказывал, как это сделать, и я не учил продавать, потому что эти социальные франшизы уже организованы и упакованы, с четким пониманием, что это предпринимательство, коммерческое. Угу. Четыре премии губернатора, собственно, за эти три проекта губернатора Московской области. Поэтому вот я лично считаю, что надо не учить продавать, ага. да? а надо учить реализовывать уже отработанные и зарекомендовавшие себя социальные франшизы. Это гораздо проще, и это социального предпринимателя выведет на результат гораздо быстрее. Понимаете? Потому что учить продавать... А кто, ну, кто должен учить? Да, того, чтобы... это еще, а вот здесь и вопрос. Вот смотрите, вы ресурсный центр. Вот я уехал, и развитие этих сетей прекратилось, потому что я тот человек, который с горящими глазами рассказывает, мне верят и за мной идут. Меня не стало, управляющие моих, так сказать, вот сетей, они уже не, не, не заинтересованы, потому что они просто зарабатывают деньги по, так сказать, устоявшейся отработанной схеме. Понятно, соответственно, вопрос, должен быть ресурс, учебный образовательный центр, который взял бы эти социальные франшизы, да, разложил бы их в структуру и сказал, ребята, у нас есть готовый продукт, я готов, то есть мне лично от этого, от этой социальной франшизы ничего не надо, кроме одного, как я уже сказал, да, мне не нужна дискредитация, то есть если дом деда имеет имя, имеет две премии губернатора, то появление в этой сети какого-нибудь Дома престарелых Который бы дискредитировал Да, он бы нанес Мне вред А не пользу Поэтому, вот мне кажется На этапе обучения Должен возникнуть Вот такой ресурсный центр Который предлагает и распространяет Это как фонд социальных франшиз Вот мне кажется Вот этого инструмента Не хватает Спасибо Микрофон и, и, и я, да. А, это предложение. Сейчас, сейчас будет. А я вопросы. -вопрос. Учитывая то, что вы говорили друг за другом, вопрос тоже будет оптом. Нет, оптом. Говорите, Москва, Московская область, ну и вокруг, около, да. Я думаю, что Тамара меня поддержит, там, наверное, чат устал от того, что где акселератор в регионах, вот куда пойти. Второй вопрос. Кто это финансирует? И третий вопрос. Как предприниматель, как бизнесмен, как собственник бизнеса, где найти время на проведение таких обучающих сетей. Сейчас, Лен, вы хочешь сказать? Я двумя руками просто поддержала. Или вопросы? А, я, я могу да. ответить. Ну, угу. может, как? Да, прекрасно. Сейчас вот Сергей как раз Смотрите, по поводу регионов, ну, вот как раз послезавтра, в Великом Новгороде мы, в... вот у нас Лена, ключевой <смех> игрок здесь, будем обсуждать региональный стандарт поддержки социального предпринимательства. Он в себя в том числе включает там, проведение акселерационных программ. На наш взгляд, это действительно очень такой классный инструмент, потому что это там, не, не глубокая теория, хотя и глубокая теория иногда нужна, а вот перевод неких, там, теории, прям вот, вот те инструменты иди делай, вот те инструменты иди делай, да, так сказать, снаряды подносят. Вот. А, каким образом, соответственно, происходит финансирование, кто это, кто это может делать в регионах? Есть специализированный объект инфраструктуры поддержки социального предпринимательства, называется Центр инноваций социальной сферы. Они на текущий день есть в 31 субъекте Российской Федерации. Финансирование идет из федерального бюджета плюс региональный бюджет. Они работают по-разному. Мы поэтому стандарты затеяли, что нам бы хотелось, чтобы они все работали одинаково хорошо, чтобы дискредитации никаких не было. Вот. Выстраиваем мы сейчас вот эту вот цепочку. Из-за стороны опоры России мы плотно работаем с Министерством экономического развития Российской Федерации, чтобы вот эти вот... Программы были везде. И они были доступны всем регионам Российской Федерации. На текущий день у нас, например, ну вот у нас у Фонда социальных инвестиций подписано соглашение с некоторыми субъектами. И субъекты в инициативной форме сами, это не внутри государства, реализуют, например, акселерационные программы. В частности, вот Московская область, вот Светлана, у нас в Воронеже достаточно хорошие, сильные партнеры, в Пермском крае сильные партнеры. Вот, и там реализуют они вот акселерационные программы, там это проводится история. Как в Иванове? А вот, а, там, кстати, в Ивановине нет центра инноваций социальной сферы, смотрите, я не уверен, что в этом году это будет возможно, но на следующий год давайте мы со стороны опоры выйдем на губернатора, на вашего, предложим ему, потому что в контексте нацпроекта все равно это там все должно выстраиваться, Вот. Но, коллеги, я вот к чему еще я постоянно задаю там, кто, чего и как. В «Опоре России» еще хочу вам напомнить, кстати, скорее всего, есть смысл с ними провести отдельное заседание. У нас есть комитет по предпринимательскому образованию. И, в принципе, «Опора» смотрит за курсами образовательные всякими разными, как от образовательных организаций, так и от необразовательных организаций. Мы могли бы, как «Опора», например, сформировать ряд там, курсов, но я не знаю, это я сейчас в порядке бреда говорю, может вы скажете, что и не надо это делать. Вот, например, которые там прошло не менее 500 предпринимателей уже, и, например, 300 предпринимателей сказали, что да, хороший курс, мы его готовы рекомендовать. И тогда опора говорит, да, мы готовы это там рекомендовать и показывать, там, и рекламировать. При этом есть много либо бесплатных, либо условно-бесплатных курсов в свободном доступе, там онлайн курса да, которыми можно пользоваться, которые действительно там, но они не с точки зрения инструмента, да, а больше там чуть-чуть узнать какой-то новой информации, понять вообще там, как делать, потому что все равно с точки зрения инструментария, это скорее офлайн уже, вся вот эта вот история. Но, если там образовательные программы, есть их очень много, у нас, видите, поэтому может быть такой вот, пока вот плохо структурируется, очень много, да, там а коллеги говорят же о том, что ценно с точки зрения образования. Да, действительно для нас ценно. Вот раньше MBA программы, если мне там не изменяет опыт и память, как были устроены. То есть это ПТУшная по сути была система. Когда ты туда заходишь, и тебя конкретно учат делать бизнес. Не рассказывают великую теорию о том, как бизнес делается. Вот. А тебя конкретно делают сейчас. Раньше в Штатах, когда это делалось, не рассказывали. Вот. Это по сути там то, что сейчас делают, например, те же самые центры занятости населения, да, вот. Моя карьера, вот куда Олеся, по сути, продала <свот> свой проект. <свот> вот, да, он же а, как раз и говорит о том, что, ага, мама приходит, так, у нее там ребенок, у нее там пожилые родители, например. Значит, пожилым родителям социалка подключается, мы должны оказать помощь. Ребенок маленький в садик, так, образование подключилось, мама работает, мама работает, зарабатывает 15 тысяч рублей. Маловато. Так, давайте посмотрим, а что можем сделать мы, чтобы мама получала 100 тысяч рублей. И как ее прокачать еще дополнительно? Ага, вот образовать давайте мы ее тут. То есть вот, вот это происходит. Мне непонятно здесь другое, почему это государство делает, а не социальные предприниматели, потому что я бы лучше Алишу поддержал, и она бы развела и все эти сервисы сделала, да? Как не госсектор, более, так сказать, быстро лояльно и да. по всей стране. Они а вот госучреждения вбухали немерено денег и так. Но это как бы это моя моя боль, <laughs> моя критика, вот. Но, коллеги, вот с точки зрения образовательных программ, возможности для реализации на уровне субъектов есть. Центры инноваций есть, например, в социальной Наша задача им порекомендовать тоже, например, какие-то инструменты, программы, которые мы считаем как предприниматели, да, важными и нужными. Вот, такие возможности есть, им можно и нужно пользоваться. Я поэтому... согласен, спасибо за ответственность, а, Нужно учиться. Учиться всегда нужно, потому что жизнь такова, что если ты не бежишь, то тебя догонят обязательно, перегонят, если в какой-то промежуток не наступят. Да. Да, поэтому нужно, нужно учиться, надо быть всегда на волне, вот прямо бежать, бежать впереди. Вопрос, когда это будет? Вот по поводу когда. Смотрите, а если образ, а, а, ну, знания ценны, то мы всегда с вами найдем время. Это вопрос приватизации И не более того, если нам плевать, то мы не придем. Если нам не плевать, то мы всегда найдем время в нашем графике. Всегда. Ну, вот это все в пользу бедных. Это если ценно. А если не ценно, зачем? Тогда зачем? Тогда зачем? Вообще тратить ценно. время, может, предприниматели? Но иногда бизнес-процессы замыкаются на руководителя. Тогда ему не ценно. Смотрите, а, сейчас вам маленький анекдот расскажу. Я был в Израиле с коллегами, по технологическому предпринимательству общались, и они рассказывали про то, как инвесторы значит, приходят и проекты смотрят. Вот. и они говорят, в английском языке есть там два словосочетания со словом interesting, интересно, да. И вот, если они вы приходите, рассказываете проект с горящими глазами, все, они говорят, it's very interesting. Вот. значит, это значит вежливый отказ. Или, это очень интересно, идите делайте, но без нас. Ну вообще, конечно, очень интересно, там, -та -та. Вот. Либо они говорят, I'm interested in. Я заинтересован в этом, да. Это другое. То есть тогда он говорит, слушай, да, это мне интересно. Давай-ка посмотрим, я готов там вкладываться в эту вот историю. Вот. И в этом плане, либо вы говорите, я говорю, на вас каждый день там сваливается куча всяких образовательных программ. Вы говорите, это очень интересно. Вы говорите, безумно интересно. Но я вот. в этом не заинтересован. Но не для меня. Либо говорите, слушай, да, что-то я в этом вижу, это мне, мне важно, мне интересно, я пойду, значит, учиться. Все. Но мне кажется, еще один вопрос тут был. Это о разных формах обучения. Существует да, ли? Да. Да? То есть, Естественно, да, все эти формы есть, и даже в части да. акселератора. И удаленной, и, и да. формат онлайн, и вот книги. У нас Велики. в Свердловской области вот такой фонд социальных инноваций есть. Я команду привел на первый акселератор. Мы прошли первый акселератор вот как раз социальными франшизами которые мы раскручивали в москве то есть они подтвержденные как социальные франшизы акселератор прошел и все закончилось понимаете а когда я стал э, выяснять я также работаю ну, участвую в экспертизе проекта фонда поддержки предпринимательства да. и когда я потом понял по, э, по каким критериям отбираются там на первом месте критерии налоговых поступлений а при анализе социальных проектов, я считаю, понятно, налоговые поступления это очень важно, но должна быть, должен быть критерий социального эффекта, да, ну хотя бы э, при рассмотрении на, на равных, например, да, то есть. А когда это подход чисто как к коммерческому проекту, это Согласен. социальные есть. проекты в неравных, то есть фонд инноваций действует. Я, вот что хочу сказать, акселляционных программ прошло уже четыре ну, или пять. Да. Понимаете, социальных под, проектов не поддержано ни одного, по моим сведениям, а, только чисто коммерческий. А в чем вы видите поддержку? Какую поддержку вы ожидаете? Сейчас Значит, расскажу у про нас, опыт. Коллеги, у, коллеги. у нас есть там субсидии беспроцентные, мы, вот, буду... предусмотрены фондом поддержки. Видите, Хорошо, Значит, второе, мы прошли да. акселератор Два фонда часа. Рыбакова. Отлично. Да? Прошли то же самое, все здорово. На выходе вот появился тот эффект, когда сказали, то есть нас учили, мы там до, до финала дошли. И в финале нам сказано, вы не наш формат. Да, в Я три месяца отправил целую команду, оплачивал их здесь проживание в Москве. Да, мы дошли до финала, поддержали, участвовали. Нам было сказано, мы не ваш формат. помните, в городке, хочу закончить этой фразой, в городке... А, помню там, значит, ну, эпизод такой: мужчина сидит, значит, в туалете а, в, в этом вот деревянном саду, вот, а, и значит, вот рука его, он там машет, говорит, там неси, там Нина, неси еще бумаги и ворчит. Не все йогурты одинаково полезны. Это я к чему? Да, не все образовательные программы одинаково полезны. социальных инноваций их много разных. Я к чему? Надо, вот, я, надо смотреть. Надо вопрос возможно, Причем с проверенными да, проектами? Вот нужно, вот нужно ли опоре России вопрос. включиться в какое-то рейтингование или что? Это, это вопросы, коллеги. То есть мы в Великом Новгороде, думаю, еще это обсудим да. и придем. Но, коллеги, сейчас, мы работаем с вами два часа очень активно, Вы большущие молодцы. А у нас просто уже надо идти нашим спикерам, поэтому давайте мы будем закругляться и еще неформальное общение в оставим. Спасибо огромное, что это... пришли, Спасибо. А, Спасибо. Ева, Спасибо коллеги. А, мне да. кажется, было содержательно да, и его интересно. Вот. Мы тогда двигаемся знаю. дальше в Великом Новгороде обсудим еще более глубоко и тогда да. может быть наметим как раз вот такие а, круглогодичные да уже а, темы более глубоко чтобы их прорабатывать коллеги спасибо огромное и с днем а, социального бизнеса еще раз всех поздравляю чтобы бизнеса социального становилось больше